Всем привет, на связи мистер офицерк, и сегодня мы вместе с Делом займемся доставочкой дрели для хранилища. Ну как для хранилища, для вскрытия хранилища конечно же. Ну а что из этого выйдет, давайте сейчас посмотрим. Okay, chose... Ну что офисерк, полетели? На прессорах полетим? Ну давай. Ну давай на прессорах. Тем более на другой конец карты лететь. Ну да, почти на другой. -у -у. Жалко, что нет телепорта. <laughs> на другой конец карты. Ну что, снижаемся? Вот мы и добрались <музык> до банка Флиса. А ты узнаешь этот банк? <музык> мы уже были в этом банке когда-то. Ух ты, там решил прям Пострелять да. и снабдить меня звездами. Иди, его налево? Я и себя снабдил. Вопрос. На да миллион... Куда же а ты где прыгаешь. Плавно, вот. Оп. Так. Я выпал. О, о, о, о. Фига меня тут долбосят. Блин, черт копы. Хоть в пору курумой. Заезжай. Так, мне надо Окей. зайти. Так, а тут две их. Ай-яй-яй. Смотри. Зачистил? Да, зачистил. Давай второго. Так, слушай, мне нужно откушаться, немного. Все, забрал. Так. Пожалуй, с стены с дают инклицами. нам все. Тебе не дают стены все? Да, дают, но чё? Я сейчас тупо пробегу. Так. Я сейчас тоже. Блин, я не там, где нужно припарковался, потому что. Уфига фига себе! Решил упасть. Эм. Э, садиться будем, нет? Что-то он у меня не хочет есть. Странный человек. он мне не хочет садиться на опрессор. Так, О подожди, ага. если я Лест звоню, он мне скинет звезды? А, да, он скинет звезды. Все, я без да? звезд. Да? И сразу сел на опрессор, прикинь. Блин, я не могу стрелять, what the fuck. Ты, блин, а как мне сейчас. А, говнюк, сдроп. Давай, давай, там, решай вопросы все свои. Сейчас, может быть, у меня. Давай, может я попробую прикрыть? Потому что тут у нас еще вертики разгневаны. Не, мне все, мне дали оружие. Отлично. Так. А это значит, что мы еще Лестеру можем звякнуть. Да, а я, если что, тебя при Ну попытаюсь прикрыть отвертов. Лестер. Правда, они у меня не.. они не наводятся у меня вообще. Хотя, по идее, должны. Вот я около него safe? летаю, здрасте, чувак. А ему вообще по барабану. Oh, hey, Он даже по мне не стреляет. Вс, но проблем. Они улетают. Да, две мы погнали. Видишь, красные вертики, которые mm -hmm. ходят тут, ходят. А, -а, а улетаешь ты, ага. А кто будет ящик-то поднимать? Сейчас я заберу. А ты думаешь, мне опять копов дадут? М -м, не факт. Сейчас ну, на посмотрим. прессоре потом от копов можно будет спокойно улететь. Да хрен ли ты не наводишься, и что ты по мне стреляешь? Игол было то, что когда я начал отъедаться, у меня не стали... Чего? Кто Чего? стреляет? Оп, сверху. вертолет сверху. Который охраняет эту хрень. Давай, забирай ее. Я тебя только и жду. А, да, или звёзда Беги к опрессору тогда быстрей. Да. Кидри, слушай. Давай скорей только. Чертова, чертова какаха. Так, у меня Ух опрессор, йох. видишь, куда? Хорошенько упал туда. Да я заметил. ядре сейчас и меня убьют. Упс. Лучше тогда уехать отсюда. Есть, еть, есть. Так, а где моя. О, вот он. Я тебя типа хочу прикрыть, но на эти верты опрессор просто не наводится. Да, не, не, послал. Я уезжаю. Ну давай, все, тогда под шквальным огнем тупо улетим отсюда. Угу. Тебе тоже звезды вернули, да? не не не, не у меня все хорошо. Я же не помирал. Окей. <свят> не, и мне понравилось, я стал отъедаться, хренакса залагал, то есть еда ничего не прибавляла. Потом думаю, ладно, Окей. сейчас возьму пушку и выйду. А пушка не берется. И, и к дверям подбегает коп с пистолетами. Думаю, ладно, пойду обратно зайду. Захожу обратно. <свят> потом... Так мне пушку и не дают. И меня встречает Коба с дробашком. Нормас, На -те фейерверк. Сумочка. А, отлично. Здрасте. Оп. Заносим. Отлично. дрелих для хранилища успешно доставлены. Щекардятина...